Привет! Скидки, промо-акции – это сегодня привычное дело. Для нас стало естественным искать какие-то выгодные предложения, скидки на интересующие нас продукты. Но проблема заключается в том, что иногда коммуникация построена таким образом, что вроде бы нам предлагается выгодная цена, какая-то цена с хорошей скидкой, которой на самом деле в предложении нет. Вот о таких уловках мы и поговорим в этом видео. Видео будет больше полезно маркетологам, ну может быть, что-то будет интересное, можно будет взять себе на вооружение. Но оно также будет полезно обычному покупателю, чтобы не ловиться на вот такие вот хитрости маркетологов. Сразу хочу отметить два важных момента. Первое. Нам, маркетологам, всегда ставят задачу увеличить объем продаж. Поэтому мы будем делать все для того, чтобы стимулировать потенциального потребителя купить продукт. И второй момент. Любая компания будет стараться продать свой продукт по максимально выгодной для нее цене. Это здравый смысл. Поэтому, если на это смотреть со стороны покупателя, как только мы видим продукт по супер дешевой цене, это сразу должно вызывать подозрение. То есть нужно включать здравый смысл, включать мозг и смотреть, насколько это Вообще логично и реально. Ну, например, распродажа зимней коллекции одежды весной. Это вполне нормально и логично. Потому что зимняя одежда будет плохо пользоваться спросом летом. Поэтому компании очень выгодно ее сбыть, то есть продать, для того, чтобы извлечь деньги, то есть оборотные средства, и пустить их на закупку новых сезонных продуктов. То есть пустить эти средства в оборот. Дальше мы рассмотрим некоторые виды таких ложных, фальшивых скидок, когда вроде бы в предложении есть скидка, но на самом деле ее там нет. И посмотрим, как здесь строится коммуникация. Итак, первый пример очень странный, грубый, немножко банальный. Это когда берется цена продукта, прибавляется, например, к ней 20%, на ценнике пишется завышенная цена и предлагается скидка в эти же самые 20%. Почему этот пример странный? Потому что на самом деле, даже если речь идет о розничном магазине, то всегда у человека, как правило, есть смартфон, доступ в интернет, и всегда можно посмотреть цену продукта на рынке и посмотреть, насколько эта скидка вообще реально. Но тем не менее, поскольку я это периодически вижу, то скорее всего в каких-то сферах это все-таки работает. Народная примета. Если в начале февраля в магазине продавец меняет ценники с Польших на меньшие, значит новогодние скидки уже закончились. Следующий вид ложных скидок называется цена за комплект. Это когда берут несколько единиц продуктов, составляют из них комплект и ставят цену вот сразу за целый комплект. Например, популярная модель ноутбука, к нему сразу сумка, например, мышка. И вот цена за этот комплект всего лишь вот такая-то. Дальше, косметический набор, куда входят несколько видов косметических средств. Также, например, это все в косметичке и цена за этот комплект всего лишь вот такая-то. Что здесь происходит? Мы можем воспринимать такую коммуникацию, как то, что мы покупаем что-то мелким оптом. И вместе оно дешевле, то есть оно должно быть дешевле. Но на самом деле здесь могли взять реальные цены этих продуктов и сложить из них цену комплекта, то есть скидки там нет. И когда это имеет дело в розничной торговле, то есть в обычном магазине, то на самом деле сложно вот пойти, найти единицу вот каждого продукта, посмотреть, сколько это стоит, просуммировать все цены и посмотреть, а насколько это предложение действительно выгодно. И вот этим на самом, и этим пользуются. В этом и есть суть манипуляции. В интернет-магазинах там немножко все проще, потому что даже если нам предлагается комплект, либо что-то докупить вместе с продуктом, то там есть всегда цена единицы продукта, каждая единица продукта и цена комплекта. И мы сразу видим выгоду. В розничной торговле, то есть в обычных магазинах, комплектами могут манипулировать. Следующий вид ложных скидок – это скидки на продукты, на которые истекает срок годности. Ну, логика компании тут понятна. Поскольку срок годности истекает, ей нужно как можно быстрее продать эти продукты. И тут есть такой момент. Вспоминаем права потребителя. Потребитель имеет право на информацию. То есть потребители, по идее, обязаны предупредить о том, что здесь заканчивается срок годности на вот этот товар. Но если этот срок годности указан на упаковке, то получается, что эту информацию от потребителя в принципе никто и не скрывал. И коммуникацию здесь могут просто построить, что вот этот продукт продается с такой-то скидкой, а на то, что срок годности заканчивается, просто не обратить внимания. И что здесь может получиться? Например, девушка покупает крем, у которого там заканчивается срок годности через месяц, а по объему ей бы его хватило например, на три 3 месяца. То есть получается, она его не успеет использовать в тот термин, в который остался. Почему я обращаю внимание, вот тут пример привожу на косметике, потому что вот на продуктах питания мы более внимательны, мы привыкли проверять срок годности. А вот с косметическими средствами очень часто вот сроком годности могут манипулировать. И здесь может быть еще такая коммуникация. Например, купи одну штуку, а вторую купи за полцены. И здесь получается, что вам вот могут впарить даже две единицы такого продукта. И если первый, допустим, тюбик кремовый еще как-то можно использовать, где-то в принципе в срок годности, пока он еще не истек, там плюс-минус, то со вторым просто шансов нет. То есть продукт, понятно, когда уже срок годности истекает, он может уже работать не так эффективно, и мы не можем получить ту ценность, которую должны были бы получить, если бы срок годности еще не истек полезный совет. В черную пятницу можно прилично сэкономить, если вообще ничего не покупать. Еще один тип скидок, мой любимый, называется «Скидка действует прямо сейчас». Вот какая-то промо-акция, срок действует только 20 минут, вот сейчас нужно принять решение, сейчас действует это выгодное предложение, игра идет на эмоциях, такой вот легкий стресс, гоняется покупатель в такое волнение, что вот осталось мало времени, ему не дают опомниться, не дают возможность проверить как-то информацию, заставляют принять решение сейчас и купить вот что-то вот в таком вот волнительно-стрессовом состоянии. Такое могут устраивать, например, там где-то в супермаркетах, в каких-то торговых центрах, вот такие вот распродажи. Еще может подключаться коммуникация, например, осталось всего три единицы, поспешите, вот супер выгодное предложение, ну вот что-то такое. Точно так же это используется, например, на бесплатных вебинарах, когда идет презентация какого-то уже вот платного продукта, показывается заоблачная какая-то цена, и вот только сейчас, только на этом вебинаре цена, там, например, скидка 80% на вот эту вот обучающую программу, и количество мест ограничено. Но решение нужно принять только сейчас, вот, вот это действует только, вот, например, до конца этого вебинара. И очень смешно потом получать письмо, когда тебе пишут, что вот мы продлили это предложение еще на 24 часа, и у вас есть эксклюзивная возможность к этому присоединиться, там вот еще вот скидка действует и так далее. То есть здесь манипуляция какая? То есть на самом деле под вот этой вот скидкой или выгодным предложением, которое действует вот прямо сейчас, подразумевается обычная цена на товар, которая потом еще будет действовать какое-то время, и и можно будет абсолютно нормально купить продукт по вот этой цене. Следующий вид таких вот псевдоскидок – это скидка на следующую покупку. То есть вам нужно сейчас что-то купить за полную цену, и тогда есть право получить хорошую скидку на следующую покупку. Этим можно пользоваться, если вы регулярно совершаете покупки в этом магазине или даже планируете какую-то покупку. В чем может быть подвох? Подвох может быть в том, что вот этого предложения может быть срок действия. Как правило, он есть. Например, он один месяц. И вы можете не обратить на это внимание и Соответственно, просто не успеть вот правильно спланировать эту следующую покупку, не успеть воспользоваться этим предложением. Нечто подобное, когда предлагается... Скидка на обслуживание продукта. Здесь может быть вот такая вот история, что вам предлагают скидку на обслуживание вот на первый год. Но, как правило, в первый год эксплуатации продукта обслуживание может требоваться нечасто, он работает без проблем. И вот тут тоже есть такая манипуляция, что вам предлагают сервис, который вам, скорее всего, не понадобится. Еще один тип псевдоскидок, я его назвала скрытые расходы. Ну, мы привыкли уже проверять, входит ли, например, в налоги в стоимость, если доставка не входит в стоимость, то сколько это стоит, чтобы сравнить, насколько это предложение, допустим, выгодное. Но есть еще такие скрытые расходы. Я приведу на примере. У меня знакомый покупал шкафчик в одном интернет-магазине, шкафчик для офиса. И вот он там, в этом интернет-магазине, шкафчик был на 20% дешевле. И вот он ждал его два дня и его поставили он действительно был на 20 процентов дешевле но шкафчик пришел в разобранном состоянии и вот чтобы его собрать нужно было заплатить специалистам это как раз вот была он доплатил вот эти вот 20 процентов собственно можно было этот шкафчик купить в любом другом интернет-магазине его бы доставили быстрее и там уже как бы вот услуга сборки она включалась в стоимость вот могут еще манипулировать какими-то скрытыми расходами, которые будут потом связаны с продуктом. Такие уловки вот, со скидками, их можно искать очень много. Это рынок. Вот, с одной стороны, маркетологи, мы, понятное дело, будем стараться становиться более креативными, более изящными, чтобы поймать на крючок потребителя. С другой стороны, покупатели должны включать мозг, должны думать, подавать информацию сомнению и так далее. Это такая игра «кто кого». Поделитесь в комментариях, а на чьей вы стороне, понравилось ли вам это видео, ловитесь ли вы на такие уловки маркетологов, а как вы это отслеживаете. Ставьте лайк, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал просто про маркетинг. Ну и до встречи в новых видео. Пока!